А, зато расскажем, как чудеса Господа его в Турции. А, очень много землетрясения. много свидетельств, как э, дети, которые были под завалами. Ему много как бях, э, Да, они рассказывали, что им кто-то приходил, кормил, игрался с ними. играл да. и И вот сейчас э, Наталья Шинюк, которая в Турции. Сигая Наталья Шинюк, я в Турции. Uh, мы передали финансы, да, и она, финансы, она закупает uh, для людей, и, за хоратом, и она говорит, что поступают много финансов. И казват, и э, в церкви оказалось, что только я и еще один человек говорим на турецком языке. Че Этот человек азербайджанец, он уехал в Стамбул. И, человек, а это азербайджанец, Стамбул. и она говорит, и я одна осталась, и пастор говорит, давай выручай, потому что только ты можешь говорить по-турецки. А сам ну, самое интересное, что в ноябре месяце, когда она была у нас здесь... В ноябре месяце, когда она была у нас здесь, она сказала Бог мне вложил э, учи, желание учить турецкий язык И она онлайн нашла репетитора uchitel, И начала учить турецкий язык Я вас всех э, мотивирую <laughs> Эди, да, учит армянский, чтобы ехать в Сирию. Эди армянский, в Сирии, чтобы проповедовать армянам в Сирии да Кто там. живет в Болгарии? Кто пожалуйста, в Болгарии, учим болгарский, да для учи для того, чтобы можно было здесь тоже послужить. На, да на, для населения на родном вот. Ну, и Наталья сказала: она говорит, я хочу вообще записать видеоролик. Наталья, чистый, запишек С людьми ходила в магазин, закупала необходимые вещи. И потом, в магазине да, попробовала им. Сейчас трехи, просто времени ништа, нет. Вот так, времени. немножко отчитываю за финансы. Пойдемте, детки, мы помолимся за вас. Благословим наших детей. Спасибо тебе, дорогой Господь, я благодарю тебя за э, детей этих, я благодарю тебя за родителей, которые, слава Богу, рожают да, время, что они могут свои силы, свое время, свою энергию потратить, не потратить, а вложить, инвестировать в детей. Господи, я прошу тебя, пусть это будет для них удовольствие, э, чтобы нервные клетки их сберегались. Да, Илья? А, регенерировались, да, Господь, да, им, чтобы регенерировались. Боже Господь, мы благословляем наших детей, благословляем детское служение во имя Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь. Проповедь. А, еще свидетельство. Да, может еще у кого-то свидетельства нет?